Выпечка с творогом всегда пользуется большим успехом. Рецептов с использованием этого полезного продукта очень много. Предлагаю приготовить большую домашнюю ватрушку с шоколадной стружкой. Нежная и ароматная выпечка с творогом и шоколадом не оставит вас равнодушными. Ватрушку будем готовить на безопарном дрожжевом тесте. Рецепт простой и доступный, рекомендую попробовать. Достоинством большой ватрушки является не только ее отменный вкус, но и быстрота приготовления. Любителям творога рекомендую взять непременно данный рецепт на заметку. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. 2. Молоко немного подогрейте в микроволновке, добавьте к нему 3 столовые ложки сахара, дрожжи и одно лицо. 3. Перемешайте и частями введите муку. 4. Добавьте растительное масло. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Помните тесто руками до тех пор, пока оно не впитает в себя все масло, соберите его в шар. Накройте полотенцами и уберите в теплое место примерно на час. 6. За это время тесто должно вырасти как минимум в 2 раза. 7. Переложите тесто в смазанную маслом форму и руками придайте ему форму лепешки с бортиками, высотой около 2 см. Накройте и оставьте примерно на 20 минут. 8. Пока тесто будет подходить приготовьте начинку, соедините творог, оставшийся сахар, яйцо и ванилин. 9. При помощи погружного блендера превратите начинку в однородную массу, добавьте к ней измельченный ножом шоколад, примерно 50 гр будет достаточно, остатки оставьте для украшения. 10. Наполните готовой начинкой углубление в тесте. 11. Выпекайте при 200 градусах около 25-30 минут. 12. дайте выпечке немного остыть, затем украсьте верх тертым шоколадом, домашняя ватрушка с шоколадной стружкой готова. 13. тесто получается очень нежное, прекрасно сочетается с ароматной и вкусной творожно-шоколадной начинкой, приятного аппетита. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Мука, два стакана, яйца. 2 штуки, молоко, 0,5 стакана, сахар, 7 столовых ложек, растительное масло, 2 столовые ложки, дрожжи сухие, 1 столовая ложка, творог, 1 стакан, ванилин, 1 грамм, шоколад, 90 грамм, количество порций, 6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем пока.